Сегодня я реально э, хочу все-таки продвигаться и рассказывать э, вам э, систему, потому что постоянно все обновляется, и я вижу, что очень много, очень много вопросов э, у вас возникает. Я сегодня хочу постараться вам снять из своего плеча несколько таких вопросов, которые вас, э, так скажем, волнуют. То есть, которые э, у вас возникают. Все-таки зарабатывать денег э, в бесплатном сети можно только активностью. Только активностью. Я хочу вам сказать, что э, на данный момент э, я очень хорошо могу использовать эту систему. То есть, я реально нашел э, систему вот эту именно для того, что Свой основной бизнес раскручит. Я не буду сейчас рекламировать свой бизнес здесь, но вы видите, что баночки, э, так называемый эликсир жизни я продаю. И э, так называемые, то есть те, которые не купили баннер, вы видите мою рекламу в вашем офисе. Я думаю, что кто видит вот эти баночки в своем офисе поставки единицы, Потому что иду дальше, буду рассказывать дальше, о чем э, речь ведется. То есть, э, что я еще делаю с этим системой? То есть, я очень активно э, работаю в этом системе, потому что реально э, очень интересно можно его использовать. У меня очень большой э, любовь к старым Volkswagen автобусам. Э, я думаю, что те люди, которые уже... Э, скажем, 60-х годах, 70-х годах, вам знаком вот этот автобус, так называемый Т2, э, старый автобус. То есть я реально на этом странице сейчас э, все, что угодно выставляю, потому что получается, что я могу этих фильмов друг по другу вкладывать. То есть реально даже без тех функций, которые сегодня еще не работают, уже очень хорошо можно использовать эту систему. Я сегодня разговаривал с одним человеком, Который мне говорит, что власть, но надо людей заинтересовать. Чем можем мы людей интересовать? Естественно, с тем, что система сегодня работает, Сегодня есть возможность получать деньги. Я когда дойду до конца, вы увидите и услышите, о чем я буду говорить, вы сразу, узнаете, сразу будете признаваться, что реально вы здесь ничего еще пока не сделали. Я использую эту систему еще, я люблю очень много разных музык, то есть все, что сегодня популярно, можете использовать эту систему, то есть можете выставлять, собирать, как сборник делать. Все, что дальше еще компания будет ставить, это все плюс, плюс, плюс, плюс, то есть реально очень большой интерес будет, когда Idol Wave откроется, когда опросники начнут здесь срабатывать, то есть много-много-много-много функций, которые э, будут вам очень большое количество скоро давать. А теперь давайте немножко здесь остановимся и поговорим насчет скоро, Поговорим насчет того, что вам надо реально сегодня делать. То есть вам сегодня реально нет в ожидании э, заблуждаться, э, не плакать, не лыть, а сегодня вам надо обязательно собирать вавскоро. Я думаю, что вы знаете, как вы можете вавскоро собирать, мы об этом тоже сегодня поговорим. Я хочу вам показать э, все-таки, как вы можете уже наперед считать. То есть реально сейчас систему сделали очень прозрачным, очень прозрачным. Сегодня э, ни у кого вопросов, я думаю, после моего мероприятия больше вопросов не будет как подсчитать своих э, денег, своих заработок. А теперь давайте смотрим, э, что обозначает белая стрелочка. В левом углу белая стрелочка, где написано «Виртуалс». Возьмите ручку и бумажку, потому что я думаю, что то, что сегодня я вам расскажу, многим это будет очень-очень интересно. И сегодня я думаю, что с этим даже вам новости открою. Потому что многие все-таки только загадывают, что эти обозначают, эти цифры, что обозначают. И сейчас сегодня у вас будет полный комплект понятия, что вот эти цифры обозначают. То есть давайте начнем разбираться. Белая стрелочка в левом стороне. Если видите, ставьте плюсы. То есть белая стрелочка в левом стороне. Там, где написано «virtuals». Ставьте плюсы, что я видел, что вы понимаете, о чем я веду речь. Отлично. «virtuals». 5232, это говорит о том, что у меня, это, давайте это мой, то есть пример из моего живого офиса, то есть это не какой-то виртуальный, какой-то выдуманный, это реальный офис, это мой личный офис. 5232 это количество тех людей, которые активно находятся на сегодня на этой неделе и которые открыли хотя один раз свой офис. То есть, виртуарс, когда вы будете видеть виртуарс в вашем офисе, это показывает, что сколько открыли офисов под вами. Это туда считается и фронт, то есть, прямые ваши, прямые ваши, прямые, и так дальше, и так дальше. То есть, э, как вы достигаете вау так у вас открываются глубины, вот. То есть виртуалс это обозначает, сколько под вами на данной неделе активных людей. Поставьте плюсы, если вы поняли, о чем я говорю. речь. То есть белая стрелка, виртуалс, это сколько под вами открыли офис. Дальше. Естественно, когда мы начнем люди открывать, начнет сразу расти вавскор, потому что мы знаем, что вавскор растет за счет того, что э, люди открывают под вами свои офисы. Я на этой неделе э, имею, э, ну это еще и прошлой неделе, эта неделя, потому что сейчас они объединили две недели. То есть где черная стрелочка? Э, это у меня реально 28 тысяч 038 лав То есть из 5232 человек я получил 28 тысяч 038 лав скор. И теперь давайте э, смотрим э, с вами следующее. Когда вы клацаете на вовско, WoW там, где черная э, стрелочка, у вас откроется вот это окошко, которое вы здесь видите на правой стороне, где сверху с черными, э, то есть белыми цифрами на черном фоне пишет реальную пур. То есть community пур, э, это говорит о том, что на этой неделе вот такая сумма денег делится между теми людьми, которые играют э, в бесплатном режиме. Окей? То есть на сегодняшний момент 6498. Это было сделано с где-то час тому назад. Тогда была вот такая сумма. Я думаю, что сегодня или столько же, или чуть больше вот, уже увидите. Откройте, пожалуйста, сейчас и посмотрите, какая сейчас сумма. Это где-то час назад было 6498. окей? Okay? Значит, в левой стороне вы видите крас, то есть в этом белом э, кубике, э, в левом э, стороне, там где красная, э, красная стрелочка, там вы видите мой общий заработанный денег. Я практически с сентября месяца, ну, то есть где-то среди начал интенсивно заниматься с этим делом, я в бесплатном на сегодняшний момент заработал 3017 долларов, окей? Ну, не этот важный. Важно и то, что э, вы реально можете себе еженедельно, еженедельно посчитать, э, сколько вам нужно, в скоро, чтобы пройти э, так называемое Ampli-Flight э, Ritzo, окей? И таким образом, смотрите, как очень легко считать можете, когда понедельник у вас открывается новая рабочая неделя, вы реально можете посчитать, сколько вам реально надо сделать во вскору, да, чтобы пройтись крыльцо, потому что когда вы крыльцо проходите, тогда система начинает очень щедро начислять денежки. Теперь смотрите. Теперь смотрите, как вы можете прогнозировать, сколько вам надо сделать вам скоро На этой неделе 13 долларов, 13 долларов было крыльцо или порог. Okay? Там, где написано, где зеленая стрелочка стоит, Point Value, вы видите такую кнопочку, то есть стрелочку Point Value, Значит, смотрите, что вы должны сделать, и сразу вы пойметесь, что вам необходимо, вам скоро сделать, чтобы пройти крыльцо. На этой неделе было 13 долларов э, крыльцо. Вы должны 13 поделить на Point Volume, то есть 13 делить на 0.00325. Выходит, что на этой неделе, на этой неделе, вы должны 4000 лап скоро сделать, чтобы прошагнуть это крыльцо. Но я хочу вас предупреждать, что вот этот э, point Value, он не констант, он постоянно меняется, постоянно меняется. Он может быть меньше, он может быть больше. Все зависит от э, пула и все зависит от того. Сколько достигли крыльцо, окей? Okay? И теперь смотрите, потому что сейчас держитесь, о чем я буду говорить. Смотрите, когда вы прогнозировали, что на данной неделе э, крыльцо 13 долларов, вы взяли и 13 поделили на данный момент на 0,00325, то есть получается, что 4 тысяч варскоров вам нужен был для того, чтобы прошагнуть крыльцо. Как вы только прошагиваете крыльцо, когда у вас появляется уже 4001 я хочу вам сразу сказать, вы за мои словами не цепляйтесь, это каждую неделю, по-разному будет. То есть я просто вам форму э, рассказываю, как вы можете прогнозировать, просчитать, что вы пройдете крыльцо или не пройдете крыльцо, как только проходите крыльцо, и будет у вас 4001 вавскорум, тут же моментально включается ускоритель. Ускоритель, который называется Amplify Point. То есть, когда у вас уже будет 4001 вавскорум, тогда вы можете его сразу уже умножать на 0,00963, это тоже постоянно меняется. То есть, таким образом, если вы... На этой неделе сделаете 4001 лов э, в да, то э, вы прошагаете через пройдете через э, кольцо и если закрылся бы тут же моментально неделя, тогда вы вместо 13 долларов получите 38 с половиной, потому что после того, как вы кольцо проходите, тут же ускоритель включается. Вот этот ускоритель он зависит от количества лов. Э, зависит от того, какая сумма кольцо и сколько человек достиг. Примерно давайте возьмите и давайте будем с вами считать, потому что вчера э, вот этот Amplify, он был ноль э, целых, я вам сейчас скажу, ноль э, целых, э, так, я, я сделал ноль, ноль, один, два, и один. то есть 0 целых, был 0 целых, 0, 0, 1, так, еще раз, давайте возьмите ручку и бумажку и пишите, о я сейчас буду вам сказать, так, давайте, пишите вместе со мной, 4 000. 1 умножаем на 0 целых, 0, 1, 2, 3, 1, окей? Okay? То есть, если вчера кто-то доходил до 4001 вау-скор, тогда у вас эта сумма 49 долларов стала бы. Сегодня эта сумма только 38 долларов. То есть, это разжижается потихонечку, разжижается Amplify, потому что все больше и больше людей доходят до крыльца. Понимаете? Чем вы можете это отличить? Все больше и больше друзей приглашать, начинаете приглашать, потому что тех, которые вы свежие приглашаете, них пока еще нет возможности доходить до этого крыльца, им надо чуть-чуть поработать. Тем больше мы привлекаем людей, тем больше будет э, коммунтику, и тем э, значит, э, выше, выше будет потолок, так что мы э, начнем больше зарабатывать. Поставьте плюс, если вы поняли эту формулу. Я очень хочу, чтобы вы это поняли, эту формулу, и когда у вас, никогда в жизни вопросов больше не возникнет. Потому что, понимаете, я вижу, что люди не понимают и э, плачут, что вот у меня ни одной копейки не заработал, я вот не дошел до конца и то-то-то-то. Сейчас вы уже можете прогнозировать наперед, уже наперед можете прогнозировать. В понедельник, когда вступает новая неделя, э, вы будете смотреть, сколько Point Value, Какая крыльцо? Крыльцо будете делить на point value, и вы получите количество в скором, сколько вам нужно э, этих в авскором сделать. Понимаете? Я думаю, что вам не новость, как надо в авскором сделать, но я все-таки потом вам напомню, как это все делается. И мой пример, смотрите, как прекрасно э, можно посчитать. То есть у меня, э, смотрите, 28000 038 в авскором умножьте на ноль, ноль, ноль девятьсот Кто здесь сейчас имеет э, калькулятор, Сразу давайте бейте двадцать восемь тысяч ноль тридцать на ноль, целых ноль, ноль и у вас выйдет ровно 270 долларов. Если там вверху вы увидите, где синяя э, стрелочка 269, 99, То есть четкую сумму. Можете получать, если сейчас закрылся бы неделя, реально я за 28 038 баллов получил бы 269 вернее 270 долларов. Окей? Okay? То есть сейчас мы можем уже с вами очень реально считать, э, видеть, и я думаю, что ни у кого вопросов больше не встанет, что э, почему мне столько, а не столько, почему мне почему я не дошел до крыльца, хотя у меня есть там 3000 баллов, там в и так дальше, и так дальше. То есть, где белая стрелка, вы видите виртуальности, сколько у вас открыли реально под вами офисов. То есть, 5232 офиса были подо мной открыты, за это полтора недели. Я за это получил 28038 в обскору. И на данный момент для меня это 270 долларов дает. Кто-то потом может сказать, что очень маленькая эта сумма, понимаете? Э -э, кому сколько? Кому сколько? То есть за то, что я, то, что я ни одной копейки за это не платил, даже если один доллар зарабатываю, это тоже нормально. Как вот вы считаете, что если вам дарят этих денег, вам, э -э, скажем, ничего за него не надо делать, только Единственное, может быть, показать его хотя бы 10 своим друзьям. Потому что я сейчас вам принес очень классный пример. Я сейчас вам кое-что покажу такого, что вы не будете задавать вопросов, что делать нам, как быть нам. Я сейчас вам очень хороший пример покажу. Но еще раз вам говорю, эти примеры, они э, постоянно, цифры так как меняются, э, эти могут быть больше или меньше. Например, вместо того, что ноете, плачете, критикуете, вместо того приглашайте 10 друзей. Почему надо это? Потому что у нас 1 февраля начинается промоушен, когда человек выйдет на архитект, когда у него будет за течение недели 10 тысяч австролу, 1000 долларов получит подарок. Смотрите, что я вам попрогнозировал. Если бы она, потому что вот сегодня я с Александром разговаривал, я не помню, он из Украины или из России. Александр, если вы здесь то поставьте единицы и напишите откуда. Я сегодня с ним где-то два, ну, где-то полтора-два часа э, разговаривал и Александр очень четко э, высказался, что э, людей надо э, э, мотивировать, потому что сегодня Миллион этих э, э, так называемых социальных сетей открываются. Мы должны аргументы э, поставить перед людьми, почему это э, лучше, чем другое. Понимаете? Э, я сегодня ответила Александру одно очень интересный ответ. Э, немножко наш социальный сеть, он, может, сегодня еще не замечаете его. Спасибо, Александр, вы с Украины. Ага, окей, супер. Вы еще сегодня не замечаете, я думаю, что в ближайшее время начнете чувщать и, и замечать, что мы немножко отличаемся от других, потому что реально наша социальная сеть Лавскод очень сильно перейдет в направление творчества. Понимаете? Творчество. Сегодня многие люди уважают творчество, и сегодня знаете, что творческие люди очень мало денег зарабатывают, ряд ничего не зарабатывают. То есть этот вопскор им тоже даст э, очень хорошую возможность заработать. И теперь давайте возьмем живой пример, теорию. Я то, что вам показывает это теория, но э, я вам могу уже сказать, что эта теория реально уже сейчас есть у нас несколько человек э, в системе, которые эту теорию уже забыли. Потому что прошли эту теорию, у них это уже практикой превратился. То, что я вам сейчас показываю, это уже у нас тут есть несколько человек, американцы из Норвегии, в том числе и я, то есть для меня, для нас это уже, э, вот эта теория практически стала практикой. Что вам сегодня надо делать? И что сегодня рекомендую вам делать? Как минимум 10 человек надо подошать, как минимум 10 человек, 10 ваших друзей, 10 активных друзей. Реально вы можете, конечно, и с меньше людей работать, но тогда у вас реально никаких денег не будет, потому что здесь это, понимаете, бесплатная система. И я сегодня очень хорошо Александру рассказал, как мы можем уже этих денег реализовать, то есть как эти деньги спокойно как только открылся еще ViewTracker, там уже можно было этих денег реализовать. Я реально уже кое то денег реализовал, потому что я уже часть э, денег потратил. Вот. Я купил реально э, телефон, я купил реально Apple э, компьютер, и я даже сделал поездку э, через так называемый Hotels.com. Э, то есть реально я уже часть денег э, потратил. И есть еще там, количество денег, которые э, ожидаю сейчас, потому что мы скоро начнем получать этих денег э, живых, те люди, которые э, имеют э, баннерную систему, то есть control медиа. Смотрите, мой э, теоретический пример, то, что я вам могу сейчас порекомендовать, чем вам надо сегодня заняться. Вы на фронт пригласите как минимум 10 человек. Покажите им, что они тоже каждый пригласил по 10. И я думаю, что это до четвертой поколения нет проблем сделать. Но еще раз вам говорю, то, что сегодня здесь вы видите теорию, это уже десяток человек вам вскоре уже реализовали, уже, они уже могут спокойно сказать, что для нас это уже практика. Вот. И таким образом на четвертое поколение, если каждый сделает по десяточке, вы можете еженедельно получать 67 800 вафл Это еженедельно. Это еженедельно. И теперь возьмем с вами и немножко начнем умничать и читать. То есть вы заимели 67 800 вафл да? Если Amplify, то есть ускоритель, на этой неделе у нас 0.00966, с таким ускорителем вы за это количество вовсхоров получите 655 долларов. Вот ничего, вы сюда за это ни одной копейки не вложили. Если вы, потому что это уже эти люди констант, они уже для вас существуют, они вам каждую неделю будут приносить вот эти количества вовскоров. На следующей неделе вы опять получите вот это количество вовскоров, и третью неделю, и четвертую неделю, и пятую неделю, понимаете? А теперь давайте чуть-чуть с вами посчитаем, если 67 800 вовскоров станет 0,0 1, 2, 3, 1, сколько он был э, вчера еще при старте, когда стартовала неделя, тогда за 67 800 ваускоров вы реально получите 834 доллара, понимаете? Но есть такой неделя, когда потолок компании поднимает до, 6, до 16, тогда Amplify может быть... 0,01966. Тогда за 67 800 в, в Абскору, более 1000 долларов можете получать. Понимаете? То есть вот почему я вам говорю, чем вы сегодня должны заниматься. Значит, здесь я 0,00966 час тому назад взял из бек-офиса, Я вам сейчас скажу... Сколько это сегодня, сколько на данный момент? В данный момент 0,00965. 9,65, окей? Okay? То есть это постоянно у вас меняется. Значит, смотрите, где, откуда получается 67 тысяч. Первый уровень, вы за первый уровень получаете 10 баллов. Это 100. За второе, третье поколение вы получаете по 7 баллов. Если у вас на первое поколение, то есть если вы в коммуну пригласили 10 человек и этот 10 человек приглашает каждый по 10, это для вас будет второе поколение. Там дают 7 баллов за каждую э, активность. Согласен со мной? Вторая, третье поколение тоже 7, то есть третье поколение тоже 7 баллов. И таким образом, э, если вы на второе поколение имеете 100 человек, а третье поколение это будет 1000. То есть, таким образом, 1110 будет до третьего поколения. А четвертое поколение, там уже 6 баллов дают вам, там это уже реально будет 10 тысяч человек. И таким образом вы получите восемь800 э, вам скоро Каждый человек, который откроет свой офис, он у вас виртуально виртуале будет показываться. То есть все, все те люди, которые официально нормально зарегистрировались, э, которые подтвердили свой e-mail, они когда заходят, они виртуально показываются. То есть этим я не хочу сейчас здесь э, время затягивать, потому что э, это реально нормально все. Э, может быть, э, он просто не открыл э, свой офис на данной неделе, и из-за этого у вас вы его не видите. Окей? Вот. То есть сегодня надо лучше об этом заботиться то, что здесь видите. Потому что если вы будете это делать, да, тогда э, получается, что даже если только 50-60% откроют вот это количество, да, которое здесь я вам показал, э, тогда тоже получите более чем 300-400 долларов за ничего, за то, что вы ни одной копейки туда не вложили. понимаете? И давайте вопросов не задавайте. Я вопросов не хочу дальше, больше. Потому что, еще раз говорю, все, что я вам показываю, все это существует. И это существует у всех. То есть это не так, что существует кому-то, существует там, третьему, четвертому. Это существует всем. Всем, всем, всем, всем, всем, всем подряд существует вот эта система. То есть реально, вот вы то, что должны делать и вопросы больше не задавать, потому что сегодня система походи, находится под тестом, сегодня лучше о системе не задавать вопрос, потому что у них есть целый-целый месяц, за сколько они э, должны все это отрегулировать до последней гаечки, понимаете, то есть э, э, я вчера разговаривал с Кетей и очень хорошо Кетей рассказал, что сегодня э, об системе что-то там не работает или сработает или так или так, об этом в течение месяца вопрос об. Потому что у них сейчас есть целый-целый месяц все это подвести, вот этот марафет, понимаете? И мы должны так закрыть свои глаза и не обращать на это внимание, что что-то там не так работает или что-то полностью не работает или что-то отсутствует или что-то там они обещали или что-то не доделали. У них сейчас есть в распоряжении целый месяц, сегодня у нас 1 декабря, 1 января у них должен все полностью 100 в 100% виде стартовать, okay? То есть наше дело сегодня, вот то, что вы здесь видите, вот то, что вы здесь видите, вот это ваша задача. Я вчера на вебинарах рассказал, что сейчас появилась кнопочка на саппорте «Выключить себя». И я могу с удовольствием вам сказать, я знаю, что дурость, то, что я сейчас вам буду сказать, кому не нравится, нажмите на красную кнопочку, и все. И даже не задавайте вопрос, нажмите на красную кнопочку и до свидания. Понимаете, то есть никто никого сюда не тянет, никто сюда никого не тащит, здесь каждый сам себе может найти свою так называемую э, нишу, понимаете, потому что возможность для вас дать. Вот. Еще раз говорю, то, что сейчас сегодня не работает, э, это второстепенное дело. Компания сегодня первым делом на безопасность работает, то есть все, что они сейчас делают еще за этот месяц, это безопасность э, аккаунта, безопасность э, счетов ваших и так далее и так дальше. То есть, отрабатывают, что для Украины тоже можно было заказать банковскую карту. Ну, это такое, понимаете, то есть это э, двигается, это делается. Так, классно, у меня на бизнес уже лежит 24 э, доллара, э, а на ProPay э, почему-то только 16. Only... Знаете, я тоже сегодня Александр сказал, Значит, вот если вы будете вот это делать то, что я вам показываю, да, тогда вы копеечки подсчитывать не будете, вы будете крупных сумм денег считать, потому что если вы будете действовать именно по этой формуле, то как минимум месяц будете зарабатывать и как минимум будете зарабатывать вот тут в начале 2-3 тысячи долларов бесплатного. Я уже не говорю, сколько вы будете зарабатывать от платного, потому что наверняка из этого количества людей много будут туда переходить, потому что по вчерашнему разговору Кэтый сказал, что уже что перевести денег из бесплатного в платный действительно остался какие-то считанные дни, потому что они там по безопасности все подводят, подводят итоги. И вы сможете из этих денег тоже проплату делать уже, я думаю, на днях. Если начнут использовать э, на те нужды эту систему, на, на что я его использую, только лишь от этого у вас огромное количество людей появится, которые будут использовать. А с другой стороны, с другой стороны если даже человек не будет использовать просто так, от, от того, что ваш друг, а сегодня реально у каждого человека есть 10 таких друзей, которые только для вас, ради вашего уважения, подпишутся сюда на бесплатный. Может сегодня не будут использовать, может завтра будут использовать, но зато вы можете их поконтролировать, что ты был на этой неделе в своем офисе. И также они могут прозвонить как до четвертого поколения, понимаете. Вот что вам сегодня надо очень-очень важно делать, окей? Okay? Вот. То есть реально как получать эти скоро я сейчас тоже вам его покажу, только я не знаю, очень тяжело вистает система. Но прежде чем показать его, да, я хочу показать, показать три важных моментов, за которые есть смысл бороться. Значит, каждого из вас должен быть мечта чтобы до февраля вы еженедельно могли выйти на уровень архитект. это 10 тысяч вау-скоров. Если считать по моему по моему подсчету то что я сделал, да, по моим подсчетам, если считать, вот давайте вернемся обратно, по моим подсчетам, по моим подсчетам реально, если 10 человек иметь и до третьей поколения это 7800, но чуть-чуть там еще добавить, и вы можете реально с трех поколений сделать вот этот уровень архитект. Оставьте плюсы, если вы понимаете, о чем я говорю. Из трех поколений спокойно можете сделать уровень архитект. Если вы получите уровень архитект, и это будет в феврале месяца, кроме того, сколько вы заработаете, еще получите плюс. Каждую неделю в течение месяца по тысячу долларов. Понимаете? Вот с чем надо вам заниматься. А не эти пару копеек посчитать, что у меня в офисе 23 доллара, там 24 доллара и так дальше, и так дальше. Понимаете? Плюньте вы на эти копейки, потому что сегодня вы с не богаче, не беднее не будете. Сегодня нам на, на эти копейки обращать внимание нельзя. Понимаете? Нельзя обращать внимание. Нам надо обращать внимание на то, что доходить до уровня архитект, а потом следующий цель, доходить до уровня Ниджа, ниджа. это 250 тысяч в скоро. Потому что я вам покажу, что вы за это будете получать. Как только вы дойдете до уровня Ниджа, это 250 баллов, тот, кто самый первый дойдет до этого, он получит 10 тысяч доллару, кроме того, кроме того, что он уже за это сумасшедший денег получит, когда он в течение недели станет уровнем нинджа, 10 тысяч получает первый человек, кто достигнет, и последующие 25, по 5 тысяч будет получать. Я сто уверен, что средний у вас тут уже сидят такие люди которые спокойно могут рассчитывать на эти э, деньги. Может кто-то из вас даже станет первые 10 тысяч, да? Ну ладно, если не будет э, среди вас, то 100 процентов наверняка я уверен, что среди вас в пятку те люди, которые по 5 тысяч долларов будут отсюда получать, которые, когда дойдете до этого уровня. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вы поняли, о чем я говорю. речь. Я думаю, я думаю, что в середине, в середине 2016 года дойти с течение недели до уровня Ниджа, это уже будет вот такая же, как сейчас дойти до уровня Майстро. Сегодня Ирина Аронец, Ирина Высоцкая, мы практически каждую неделю доходим до уровня майстру, Нам остался шаг сделать, и мы уже будем на этом уровне. И под Ириной там есть люди, которые тоже остался шаг, и они также будут сюда еженедельно выходить на этот уровень. Это, конечно, одноразово, это одноразовое, но, извините меня, получить 5 тысяч долларов, кроме того, что вы получили еще э, сумму денег, которая э, за этот уровень предполагается, еще 5 штук долларов, я думаю, что это неплохие деньги. Идем дальше. Я думаю, что вы об этом уже слышали, что тот человек, который самый первый дойдет до уровня, э, так называемый рок-стар, э, и это Кэти не будет э, в этом играть, потому что он уже как э, ведущий директор. Так что кто, среди нас кто-то будет доходить до этого уровня, тот получит. Автомобиль Мазарет. Я просто хотел вам напомнить э, вот эти призы, которые перед вами, может быть, уже известные, может быть, перед вами еще неизвестные. И я хотел вам несколько слов э, все-таки напомнить, чем вам надо заниматься. Сегодня вам надо заниматься добивать, добывать, как шахтеры добывают уголь, да? Нам надо с вами добывать э, вавскорбу. Пожалуйста, перед вами стоит таблица, как вы можете их вавскорбу добывать. Да? Я вам написал очень хороший пример. 10, 10, 10, 10. Да? Я думаю, на уровне бесплатного это сделать вот столько. Просто еще раз говорю, не занимайтесь дольмирами. Не увлекайтесь тем, что что-то тут сейчас не работает, что-то там, то, все. Это просто пустой базар, понимаете? Это пустой базар, когда человек ноет, плачет, что у него, как говорят, плохому танцеру что-то кругленькое мешает, понимаете? Вот. Вы 100% вот эти последние 2-3 недели занимались этим. Вот. Потому что у нас тоже самая задача. У нас э, реально и в u и во вскоре реально тех денег, которые сегодня вы бесплатно зарабатываете с помощью виртуального банка всего и вчера можно было это потратить, и сегодня это можно потратить. Почему-то каждый из вас э, считает вот эти пару десятков копейки, и вы, каждый хочет вывести вот эти пару копеек. Нет смысла об этом думать. Есть смысл зарабатывать много-много денег. И есть смысл, я сегодня, кстати, Александр, э, ему тоже показал, как можно этих денег, которые здесь заработали, э, за него все, все, что угодно можете купить. Все, что угодно, начиная от мобильного телефона, заканчивая домодной одежды сегодня все за этих денег можете купить. И я рассказал Александру сегодня откровенно, что э, американцы, когда начали V-трекер, у них даже в мыслях не было отсюда из В-банка выводить денег, это реально мы, европейцы, когда сюда попали, это наша идея была, что была возможность выводить отсюда тоже денег, э -э, очень долго мы с ними обговаривали эту систему, да? они сначала никак не хотели э -э, нам понять, что это нам нужен, понимаете, а потом они рассказали, что почему у них э, все-таки выгоднее подарками отдавать, потому что налоговое облачение у них совершенно по-другому, но ну, они склонились и сказали, хорошо, раз вам надо налички, значит, пожалуйста, тогда мы сделаем систему, с помощью которой вы можете эти клиники обналичивать, но э, важная очень что только для тех это будет возможность, которые в Control Media присутствуют. То есть реально те люди, которые не будут присутствовать в Control Media, они могут десятки тысяч долларов здесь зарабатывать, и можете, пожалуйста, их тратить здесь на здоровье. И это работа и в Utrecht, и работает здесь в AppScore. И сегодня Александр задал мне вопрос, Раньше было здесь возможность перевести денег друг другу. Сейчас вы его не видите. Вы его не видите по одной причине. Я вам скажу, по какой причине. Раньше можно было денег переводить только своим прямым друзьям. Да? А если сейчас вы заметили, заметили есть follow following, то есть те, которые вас приняли, и те, которые вы приняли. Есть третье... Ну, то есть циркуль, то есть это означает, когда кто-то у вас принимает своих друзей, и вы его также, то есть когда у вас есть третья, это циркуль, да, с ними можно будет делиться с этими деньгами, то есть в дальнейшем не только своими прямыми можно будет делиться, которые вы сюда пригласили, как это было раньше, а сейчас по новому моду. Вы будете делиться, если хотите, с этими виртуальными деньгами, с теми людьми, которые, э, с которыми вы очень знакомы, окей? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы поняли, о чем я говорил, потому что, Александр, это очень-очень-очень хороший вопрос сегодня, что я не вижу в Ассоу э, возможность перевести денег своим друзьям. И только по одной причине его убрали, потому что они расширяют его, и будет расширен не только тем людям, которые вы пригласили. Реально, с кем вы в общем дружите, вы можете спокойно денежки отправить. Значит, я думаю, что сегодня вы получили много-много хорошей информации. То есть я считаю, что мы в очень хорошем Очень хорошем направлении. Почему мы две недели молчали? Потому что реально мы тоже ничего э, не знали, как, э, что и, и, и куда. Теперь уже все ясно, все понятно. То есть э, все тропиночки опять раскоптаны. То есть мы идем вперед, мы назад уже не заглядываем. Очень многие задали вопрос, и очень хороший этот вопрос, э, почему с, э, с рабочего бьютрекера перешли в нерабочий вовскор? Это очень-очень многие задали вот этот вопрос. Кстати, я также передал вопрос Тай Томасу. Тай, почему мы с хорошего рабочего бьютрекера перешли в рабочий ватскор? Очень хороший ответ дал, рассказал, Классно. вот когда в Техасе, в Хьюстине, там есть станция, откуда ракеты стартуют. Вот когда ракета целая, да, там на нем висят очень красивые разукрашенные баки, балласты, да, то есть он целый, да, и Тай говорит, почему-то в космос одна кабинка долетает, остальные детали по пути падают, то есть они как, так скажем, ненужный груз становится. И вот мне так объяснил, куда делся Ютрекер. Он сказал, Ютрекер это как у ракеты топливный бак, который только по дороге уже для вылета в космос уже мешает. То есть для нас он уже стал недействительным, то есть, так скажем, грузом просто, понимаете? И почему мы перешли и не работает еще пока уапс тоже рассказал историю очень, я думаю, что вы слышали, что в Индии последние две недели были очень большие бедствия, наводнения и так дальше, и так дальше. Так как эту систему разработчики, они из Индии, они как раз живут в том штате, где был вот это наводнение. Кстати, их офис тоже наводнение смыло, вот, так что для компаний... Это тоже как форс-мажор, это неожиданный момент был, что там было наводнение, то есть это тоже один из мелких дел, но они не будут детально все это объяснять, потому что нет смысла. Но я решил сегодня с вами поделиться, чтобы вы тоже знали, что вот эти рассчитанные кое-какие мелкие проблемы, они из этого также присутствовали, потому что там были проблемы, наводнения, бедствия. Вот. И у них сейчас есть в распоряжении целый месяц, они за течение месяца, вы можете спокойно там на кнопочках э, нажимать, и вы э, видите там, где написано, что coming Sun э, 2016 год, это эти, так э, скажем, функции, все будут включаться, фотографиями можно будет делиться э, с января месяца и там IDEO с января месяца запускается. То есть у них нужен определенный момент, тем не менее они должны вот эти тестовые моменты как раз проводить с контингентом, с людьми. Сейчас вы видите такую ситуацию, что замедляет, то есть замедленный, это тоже говорит о том, что у них сильнейшая работа, у них будет свое серверное обеспечение, ближайшее время, не знаем, когда это будет. Э, то есть реально, как и у Фейсбука, если будет видео загружать, фотографии будет загружать, это уже не на не из Ютуба надо будет делать, это будет уже у них свой собственный серверное обеспечение. То есть э, YouTube использует они временно. Вот, вот такие э, новости вокруг вовсю скоро. Все живой, все рабочий. Вот. Многие задают вопрос, когда переходят на 250 долларов. Значит, тоже интересное очень дело, потому что сегодня из тех пяти баннеров работает всего только один баннер. Да? Вот. Как только начнет сразу срабатывать пять баннеров, то момента они будут за него 250 долларов просить. Но те люди, которые успеют до того зарегистрироваться, вы все это будете получать также за 25 долларов. Вот те люди, которые потом будут его приобретать, они будут уже приобретать за 250. Опять, давайте с датами не будем уже раскидываться, распуливаться, расстреливаться, потому что, говорим, одну дату, он опоздает чуть-чуть, а потом становится неудобство от этого. Вот, как только сработает 5 баннеров сразу, с того момента уже 250 долларов будет. Сегодня тоже Александр меня спрашивает, а где, откуда у компании денег, потому что сегодня мы не видим этих баннеров, этих рекламных баннеров. Я тоже Александру сказал, Александр, это не ваша проблема. С другой стороны, как только Айдон отстартанет, если компания ни одного баннера не выставит, на свою страницу, там столько спонсоров будет на IDOL, что кроме этого ни одной рекламы не надо будет компании выкладывать. Конечно, будет выкладывать рекламу. Сегодня реально уже, если вы видели, Nissan реклама уже идет, понимаете? Вот. Nissan – это тоже не маленькая компания. Target – тоже не маленькая компания. Понимаете? Вот IDOL, как только… И вот IDOL уже рекламирует. IDOL уже рекламирует. Первый приз будет 25 тысяч долларов, следующий, кто его знает, какой будет? Потому что вы сами знаете, что для таких продукций, то есть для такой реалити-шоу э, очень-очень-очень популярно в мире. И туда вкладывают сумасшедшие деньги. туда сумасшедшие, просто сумасшедшие деньги вкладывают. Понимаете? То есть только от одного айдола, только от одной айд, айдол, который будет здесь стартовать может компания вот так жить, понимаете, и вы с ним так же. Мы, мы вместе вот так можем вот так жить, если больше ни одна компания своих рекламы будет выставлять. Так что успокойтесь, не спрашивайте где, откуда, зарабатывайте деньги, на заработанных денег покупайте пожалуйста телефоны, езжайте в отпуск на э, hotels.com. Вот. Значит, для тех, которые есть банковская карточка в ближайшие пару недель, будете получать возможность выводить оттуда денег. Понимаете? Не с тем вы занимаетесь, чем надо. Пустые шаги, пустые круги делаете, понимаете? Вот вам, чем надо заниматься. Если вы поняли, чем надо заниматься вам сейчас, в ближайшие недели, месяцы, то поставьте плюсы. Если кто не понимает, идите в саппорт, открывайте около саппорта и нажимайте на красную кнопочку. И не мешайте нам, пожалуйста. То есть, кто сегодня ноет, плачет, бегом сразу на саппорт, открывайте, и там есть красная кнопочка, и до свидания. Понимаете? Нам не нужны эти люди. Нам не нужны эти люди, которые спрашивают, а где денег здесь, как выводить эти 10-15 долларов. Мы стараемся все вам рассказать, понимаете? Компания старается все для вас сделать. Вот. Э, реально такой социальной сети другого не, нету и не будет, который так щедро уже раскидывается деньгами. Пожалуйста, у кого сегодня уже есть пару сотней долларов, идите и на здоровье уже покупайте себе что угодно из виртуального магазина. Если вы там замечаете, там уже написано country. В ближайшее время, ну, я не люблю наперед говорить, что будет, как будет, но вы должны знать, что в ближайшие месяцы, после января месяца, будет возможность из разных стран туда интегрировать виртуальных магазинов, кто имеет возможность по так называемой гиф-карте принимать денег. А сегодня в России, в Венгрии, везде, везде, везде эти предприятия вот так навалом, которые принимают э, денег э, виртуальный денег, в виде липкад. Э, Основное направление это контроу медиа, потому что мы там можем очень большие денег зарабатывать. Это для нас дополнительное. То есть я хочу, чтобы вы поняли и намотали на ус. И когда утром встаете, когда ложитесь васкор uh, это для нас дополнение должен быть сюда люди должны идти уже к, э, такие у которых есть какая-то главный бизнес понимаете вот то есть старайтесь эту систему принимать как дополнение а потом как покажет себя как будет понимаете кто же всякий может быть может быть такое что это будет вас содержать э, Долги, долги, да, да, да,